Для начала это хочу продемонстрировать звонок Сбербанку. Самое первое, что бы я хотел сделать. Так. Звоним на номер 900. Потом продолжим дальше. Сбербанк? Вы в разделе Сбербанк Онлайн и СМС-информирование. Как подключить Сбербанк Онлайн? Один. Если у вас есть код клиента, Подождем. Один. Сейчас нас соединят. Если Спросим, а поговорим. Со так, ну вот в статье здесь идет хороший рассказ. В целях все разговоры со специалистом записываются. Оператор ответит вам в течение одной минуты. Одной минуты. Так, паспорт мы приготовили. Сейчас сверим паспортные данные и продолжим. Так, здравствуйте, Алексей. Слышно? А скажите, так, а скажите, у вас какой операционный номер? номер мой 27 двадцать пять. А Скажите, пожалуйста, я хотел бы проверить свои паспорт, актуальные паспортные данные. Паспорта гражданина Сср. Хорошо. Я вас понял, Роман Николаевич. Вы можете продиктовать. Я могу вам уточнить, верные ли у вас паспортные данные, либо неверные? Все хорошо. Так латинская пять, один-один тире номер девятьсот пятьдесят пять пятьсот двадцать четыре. Да, такие паспортные данные имеются в системе. Угу. Благодарю вас большое. Еще вопросы? А нет, спасибо, благодарю, до свидания. Благодарю вас за обращение, всего доброго, до свидания. Так, ну вот я позвонил сейчас Сбербанк и вас, то есть Сбербанк, оператор Сбербанка подтвердил. Оператор вам Мы пошли, Так, заберегательный счет ноль шесть ноль восемь. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Я вас слушаю Роман Николаевич. А скажите, пожалуйста, ваш операционный номер. Мой личный номер двадцать два четыреста семнадцать. А скажите, пожалуйста, какие у меня актуальные паспортные данные, указанные у вас? Последние четыре цифры номера карты. Назовите. А, паспортные данные. Шестьдесят двадцать. Карта Шестьдесят двадцать. Считайте на линии. Угу. Паспортные данные данные вам назвать не смогу. Могу лишь с вами сверить. Назовите паспортные данные. Проверьте информацию. Тяните. Так хорошо. Паспорт СССР. Латинские буквы Цифра пять, один, один, тире, яр номер девятьсот пятьдесят пять, пятьсот, Да, эти данные указаны. Благодарю вас. Всего доброго, до свидания. До свидания. А, здравствуйте, Людмила. Скажите у вас, пожалуйста, операционный номер. Личный номер 37976, Роман Николаевич. Угу. А, скажите, пожалуйста, какие у меня паспортные, актуальные паспортные данные, оформлены у вас? В данный момент меня интересует паспорт СССР. Роман Николаевич, данные по паспорту мы не предъявляем. Ну, я могу сказать. Вы подтвердите? Да, говорите. Так латинская пять, один, один тиреяр номер девятьсот пятьдесят пять, пятьсот, двадцать четыре. Верно? Угу. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо вам за обращение. Всего доброго, до свидания. До свидания.